времени суток вы с любовью из моего домика в деревне сегодня бы я хотела вам показать свою хризантему мультифлора я ее черенковала у меня есть видео на эту тему это вот так выглядит на сегодняшний день маточники все они конечно очень разные потому что мультифлора корейка есть корейка который повыше ростом они вот и побольше. Это вот гибрид 51 называется. Мне прислали вместо вышиванки. Они такие большие. Вот этот желтый эльф, они тоже побольше. То ли от хранения зависит, не знаю от чего. Я не могу сказать. Вот посмотрите какой маленький, вот вообще очень маленький маточник очень маленький я поздно от них взяла черенки И вот первый тоже это у меня эльф белый эльф желтый нет, нет это у меня так это у меня сейчас скажу это первый это камила red вот они так выглядят мои черенки маленькие поздно поздно уже дали они свою коросель вот только только видите поднимаются они вот Камила Ред, это красная, и Камила, Камила Ред, вот такая она, хотя куст был огромный вроде бы, может это от хранения зависит, я не могу сказать. И Эльф Белый, вот он у меня, Эльф Белый, ну вот такой что-то маленький, маленький. Ну вот, остальные черенковались вовремя, хорошо, вот можно сказать, что вот такие большие черенки уже, хорошие, большие действительно, вот. Так выглядят мои черенки всех. Я тут не буду по сортам говорить. Но есть, которые побольше, которые-то поменьше. Посажены они в разное время. И поэтому, естественно, что они от а других отстают в своем развитии еще, потому что позже посажены. Сейчас конец апреля, конечно, самое бы время. Вот эти вот хорошо окрепшие черенки, я их черенковала еще в начале марта, очень давно. Можно было бы уже рассаживать по вазонам. Ну, у кого какие обстоятельства, кто сажает в вазон, они очень хорошо кустятся и смотрятся очень хорошо. А можно и садить в грунт. Но по той обстановке, которая происходит сегодня, на сегодняшний день, сажать их, конечно, в грунт рановато. Рановато, я вам скажу. И вот я сегодня решила сделать одно пробное ведерко. Я его посажу. Ну, такой старенькая ведерко у меня, я решила в него посадить хризант. Вот так оно у меня выглядит, это мое ведерко. И я сделала грунт. Грунт должен быть, конечно, плодородным. Это у меня одна часть земли огородной, одна часть очень хорошего перегноя. Грунт очень легкий, хороший. Я еще добавила, добавила перлита туда. И вот вы видите такие и вы видите такие большие вкрапления. В качестве дополнения в грунт я добавляю диатомит. Вот, это садовый природный почвоулучшитель. Улучшает почву, удерживает влагу, питает растения. Продлевает срок действия вносимых удобрений защищает и от вредителей. Я вношу его обязательно в грунт, который делаю, вместо дренажа, вместо керамзита, который вы укладываете как дренаж. Вот, и можно, можно как в качестве мучи сверху добавить. Попробуйте. 5 килограмм, 90 рублей, он очень экономный. Попробуйте и скажите свое мнение, диатомит а то Сейчас самое-самое время сажать хризантему, но у нас нет погоды. Абсолютно нет погоды. Поэтому проще, конечно, посадить в теплицу и ждать погоды. И ждать погоды, потому что хризантема любит тепло во время посадки. Вот должно уже быть на улице, если вы будете ее выставлять или сажать. Это уже, чтобы минули уже заморозки на почве. Ну, порядка... Вот таким образом 15, выглядит 15, моя Манферцепинг. Это такая сиреневая, очень красивая хризантема мультифлора. На прошлом году меня порадовала. Прям такая красивая была. Корневая уже достаточно приличная. Посмотрите, как хорошо выглядит. И вот Я сейчас ее посажу. Сверху вот так примульчировала я диатомита. Все вроде бы неплохо. И оставлю здесь ее в теплицу. Будем ждать теплой погоды какие-то надо будет сорта посадить. Да, собственно говоря, у нас даже и не подготовлена еще почва. Вот пока остановимся на теплице. У нас уже созрела редисочка. Лучок кучеряется. Вот такая маленькая, небольшая площадочка я уже посади, посадила. Тут вот крыс-салат посадил. Здесь не зашла редиска, к сожалению, из одного пакетика с одного хорошо зашла, с другого нет. Ну, поэтому так не очень много. Ну, редиск вот, кушаем уже активно. Редиска есть. Ну что ж, вернемся к вопросу хризантемы мультифлора. Можно сказать, что у кого она очеренкована, у кого она имеется, можно сажать уже по каким-то вазонам. Хорошо и очень красиво смотрится и на балконах даже в квартирах будем надеяться что из этих черенков будут хорошие результаты будут красивые цветы будем ждать тепла солнышко всем вам хорошего настроения друзья мои мир вашему дому